Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я готовлю обалденнейший салат из свежей черемши. Он готовится просто, быстро, витаминный и очень вкусный. Смотрите, как я его готовлю, а какого он вкуса, я вам скажу чуть-чуть позднее. Салатик очень быстро готовится, и сейчас я его попробую и расскажу, какого он вкуса. И, конечно же, для того, чтобы освежить рецепторы, нужно промочить ротик. Mm. Так. Аромат. Аромат классный. Класс! Очень класс! Аромат свежий, очень тонкая-тонкая нотка чесночная, но это абсолютно не аромат чеснока, а что такое лесное, дикое и абсолютно не похожее ни на что. Здесь хорошо слышно и огурчик, и саму черемшу. Я думал, что яичко будет слишком приторно и забивать вкус салата. Но как раз если положить в той пропорции, в какой положил я, оно именно подчеркивает саму текстуру и добавляет небольшую пикантность. Салатик обалденный. Сейчас сезон вкусно, полезно и быстро. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, кухня это самое спокойное место.